И извините, что я полюну собрал без вас, бони. Не... Вот. А, ну я, мы ну, это вторая часть как собрать будем. Да, вот. Еще что случилось в моей лаборатории? мы скоро придёт. порядок следующего видео. Пройдем а? порядок лаборатории. Думаешь... Что с участка? Да у тебя. Вот, когда делаешь все таким вот лаком <coughs> Да, сейчас я забыл. А, вот такая вот половина сигурки получилась Развучить делаю фиолетовым Середую, то есть нижнюю темно фиолетовым а, да Также не хватает на голову и руку Ну сейчас все будет Минутку Наш пластилин Да, это такой бардак Просто все вот, это вот, Это утро ну, Сейчас получается у нас Сейчас скажу 9 раз этих 5 Вот Это утро Наш дворик Сейчас давайте Любить Для этого берем стек И делаем адрес Ну вот, надо готов, теперь можно разрезать этот кусок, отрезать. Готово, мы отрезали. Теперь делим еще пополам. Ну вот, мы поделили. Теперь нужно из-за большой штуки большого куска после скатать шаг а из этого сказать так лепешку, <coughs> либо из этого нужно еще так отрезать для ушей. Ну сейчас, пока мы делаем уши, ну пока мы все лицо сделаем, вы пока не задай, приготовьте чай, чтобы смотреть третью часть. Пока. Ну не пока, я сейчас впередусь. Вот как у нас получилось. Ну пока еще. Ну вот что-то вроде этого. Конечно сделку. Я покрыл лаком и думаю, осталось сделать только руку. Сейчас, пока засохнет, ждем. Можно посыть. Вот как-то так. А, думаю, руку я уже отдельно сделаю. Все, всем пока. Это была вторая часть как сделать Бонни из нафаки но ну, это обычно на традиции я первую делаю первый аулбон и небольших маленьких вот с этих вот это очень <coughs> больше путь до него ушло очень много пустыне от фигурку вот а, Ну, всем пока вы были на канале супер на не забывайте подписываться нажимать на колокольчик и ставить лайки да а, думаю, я хочу скачать себе программу для монтирования и подскажите, как настроить бандика. Все. Всем пока. А, в следующем видео покажу, как мы будем приводить в порядок и сделаем прикольную лабораторию такую. Всем пока.